Итак, прошел уже целый месяц, а это значит, что уже пора, пора поздороваться с вами. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала. Добро пожаловать в топ-9 кринжовых скинов для Осу. Так уж получилось, что будет не топ-10, а топ-9 скинов, такое бывает. И убедительная просьба ничего не кушать, и приятного аппетита. You can't.